То есть человек заработал 34 834 рубля на одних только наушниках. Привет. Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать в интернете без вложений. Я снимал уже одно видео на эту тему. Если ты его не смотрел, то ссылка будет под этим видео в описании. Обязательно посмотри его тоже. А сегодня мы разберем довольно таки серьезный источник дохода в интернете, где можно заработать ну, действительно большие деньги. В этом видео ты узнаешь. Очень серьезный заработок и бизнес в интернете. Но я начну объяснять с базовых принципов, с базовых вещей. Поэтому, чтобы понять, насколько это крутой метод, насколько он доходный, то нужно досмотреть это видео обязательно до самого конца. Желаю тебе приятного просмотра. Поехали. Дорогие друзья, есть рейтинг всех сайтов в мире. И AliExpress в этом рейтинге занимает девятое место по посещаемости почему так да потому что на сайте AliExpress более 100 миллионов товаров друзья вдумайтесь только 100 миллионов товаров и на алиэкспресс каждый час совершается сделок на сумму более чем 2 миллиона долларов это довольно таки серьезная площадка вот и будем мы зарабатывать с ее помощью итак вы тут сразу задумались так если это алиэкспресс если это товары если их нужно продавать то их же сначала нужно покупать а вот и не дорогие друзья покупать их не нужно нам на помощь приходит площадка епн это платформа которая сотрудничает с алиэкспрессом ссылка на данную платформу будет в описании под этим видео также будет ссылка на сайт AliExpress и все другие ссылки. Итак, нужно здесь зарегистрироваться. Я уже зарегистрировался, захожу в свой личный кабинет. Мы проходим во вкладку «Инструменты». Давайте разберем по порядку, что тут есть. Значит, есть первая вкладка «Партнерская ссылка». Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы нам сделать партнерскую ссылку к любому товару. То есть, смотрите, друзья, мы заходим на сайт AliExpress, выбираем какой-то товар, который хотим продать. И нам для этого не нужно его покупать, благодаря сервису EPN. Значит, ну давайте приведу пример. Допустим, мы будем с вами перепродавать часы. Давайте я наберу часы, ну, мужские, выбираю любые понравившиеся мне часы. После этого берем, копируем данную ссылку заходим на epn нажимаем партнерская ссылка значит название название чисто для нас ну просто чтобы вы не путались пишите его точно там часы какие то там мужские такая то модель или стоимость желательные модели стоимость но ну, в общем для вашего это удобство чисто название так ну давайте мы напишем просто часы там поставим цифру двойку и значит здесь мы вставляем ссылку также Данная площадка может сотрудничать с Озоном. То есть, EPN сотрудничает и с Алиэкспрессом и с Озоном. Это довольно-таки серьезная площадка. Итак, мы выбираем Алиэкспресс, вставляем сюда ссылку и нажимаем создать партнерскую ссылку. После того, как партнерская ссылка создалась, вот она часы циферка 2, мы нажимаем получить партнерскую ссылку. И вот здесь мы нажимаем на кнопку сократить. Партнерская ссылка сократилась, мы ее копируем. И теперь, когда кто-либо будет проходить по нашей ссылке, то он будет попадать на сайт AliExpress. И когда он здесь покупает какую-то либо продукцию, то он тем самым приносит вам деньги. То есть AliExpress делится с вами прибылью. Так, а теперь подробнее о том, какой товар стоит продавать, какой не стоит, как вообще выбирать товар. И какими методами самое главное его продавать. Итак, по порядку. Мы возвращаемся на сервис EPN. Теперь заходим в кнопку товара. И тут грузится топ товаров, которые продавались. Значит, смотрите, можно выбрать по покупкам, то есть по количеству продаж, да, какой товар, сколько раз продавался. То есть, ну, например, смотрите, спортивные наушники, такие-то, такие-то, продались 174 раза. А, значит, ту цену, который получил партнер за одну продажу, 2 доллара 86 центов. Давайте посчитаем, сколько это в рублях. 2 доллара 86 центов мы умножаем, ну, пускай на 70 рублей курс. И умножаем на 174 продажи. То есть человек заработал 34 834 рубля на одних только наушниках. Есть второй параметр по комиссии. То есть человек, который ну, больше всего заработал. да? То есть вот мы видим, например, 100% оригинал мини-автомобиля, DVR, доход принес человеку. 333 доллара, он сделал 188 продаж, с каждой продажи он получил по 19 долларов 99 центов, таким образом у вас есть два параметра по покупкам и по комиссиям. Теперь следующий параметр, есть категории, вот справа есть кнопка все категории и тут вы можете выбрать любой товар по категории, допустим обувь, часы или какие-то детские товары, итак теперь вы научились выбирать Товар. Итак, следующая кнопка: у нас идет проверка ссылок. Это очень важная кнопка. После того, как вы сделали партнерскую ссылку, ее нужно проверить. Вот именно вот здесь можно ее проверить. Значит, смотрите: вот мы когда сделали свою ссылку, мы ее берем, копируем, заходим сюда в проверку ссылок, вставляем ее и нажимаем проверить. Все, мы видим ссылку участвовать в партнерской программе. То есть у нас все нормально и значит зеленым шрифтом это все дело написано, значит все отлично. Важно понимать, друзья, что мы получаем в принципе деньги за то, что сводим продавца и покупателя да, через короткую ссылку. Но вы должны понимать, что сам покупатель вам не переплачивает. То есть если бы он и без вас там, покупал этот товар, цена была бы абсолютно такая же. Вы получаете прибыль от продавца, он делится с вами прибылью за то, что вы привлекли покупателей на товар. Но почему это не работа, почему я называю это бизнесом? Давайте же разберемся. Друзья, это бизнес по ряду нескольких причин. Но причина номер один. Тут можно привлекать и собирать команду, которая также будет зарабатывать себе и вы будете получать процент с команды. Но важно понимать, что вы не отнимаете их прибыль. Просто с вами делится сервис EPN своим заработком. И ваша команда также зарабатывает. Вы им рассказываете про способы заработка, они зарабатывают, и вы тоже от этого зарабатываете еще больше, даже если вы ничего не продаете сами. Вот, но важно еще понимать второй момент, что ссылку, которую вы разместите, а, если понимать, как это сделать грамотно, то эта ссылка при одном размещении будет работать на вас постоянно. Как сделать так, чтобы ссылка была размещенная однажды приносила вам прибыль постоянно, об этом я расскажу, но пока давайте разберем до конца весь функционал. Значит, смотрите, кнопки такие, как Deep link, баннеры, купоны, промо лендинги, и мобильный сипей вам просто вообще не нужны сейчас и забудьте про них, не тратьте на них свое время. Значит, следующая у нас важная кнопка «Конструктор лендингов. Заходите в нее, нажимайте на кнопку «Создать лендинг» Значит, смотрите, тут есть 4 варианта абсолютно бесплатно лендингов. Вы выбирайте любой, который вам понравится. То есть, друзья, я вам объясняю, лендинг – это одностраничный сайт. То есть, у вас будет, грубо говоря, свой небольшой интернет-магазин. И таких интернет-магазинов вы можете создать 5, 10, сколько хотите там штук. Вот. Но бессмысленно создавать их много, лучше сделать один, на нем создавать разную категорию товаров и его продвигать. Давайте разберемся, как это сделать. Значит, первое название. Ну, название чисто для вас. Можно написать просто там интернет-магазин. Чтобы, допустим, не путаться, можно написать там сегодняшнюю дату. После этого выбираем шаблон, который нам нравится. Внизу есть категории, которые уже существуют. Можно придумать категорию вручную. Ну, к примеру, мы выбираем категорию часы. После этого возвращаемся на сайт Aliexpress, Набираем в поиске часы. И выходит вот такой список. По поводу того, какие часы выбирать, смотрите, друзья. Ну, во-первых, вы помните, да, я показывал, как выбирать товар. Но вы должны понимать, что в принципе, в среднем мы получаем ориентировочно 10% от продаж. Да, часы за 134 рубля классные, дешевые. Но нам, друзья, невыгодно. мы за них получим 13 рублей. Когда есть часы вот интересные, реплика, красивые и намного лучше по качеству, и стоят они 2400. Но вы должны понимать, что за 134 рубля там, да, качество никогда не будет такое, как качество за 2400. И причем, смотрите, друзья, на них скидка 50%, то есть они вообще стоят 5000. Такое тоже довольно-таки часто бывает. Рейтинг мы смотрим у них вообще очень крутой, заказов более чем трех с половиной тысяч, значит часы действительно хорошие, раз так расходятся. Значит мы берем, заходим в эти часы, после этого берем эту ссылку, копируем, возвращаемся на наш сайт, берем, вставляем товар, ссылку, обычную ссылку, не партнерскую, обычную ссылку, нажимаем ОК. И вот видим, товар появился. Значит, смотрите, друзья, мы можем сделать предварительный просмотр. Нажимаем кнопку «Посмотреть». И вот, друзья, наш небольшой интернет-магазин. Тут цена сейчас стоит в долларах. Можно исправить на рубли. Выбираем вот тут наверху валюта рубли. Теперь нажимаем «Сохранить». Смотрим, цена уже указана в рублях. Ну, для России лучше всего цену, конечно, указывать в рублях. Значит, что будет с клиентом, когда он пройдет по этой ссылке? Он попадет, друзья, на сайт Алиэкспресса. Ну вот и все, друзья. Теперь вы разобрались, зачем нам кнопка конструктор лендингов, как делать свой интернет-магазин. Но на самом деле можно с этим просто не запариваться. Можно просто копировать ссылку, заходите на кнопку партнерская ссылка, создавать партнерскую ссылку и ее просто потом нажимать вот здесь получить партнерскую ссылку сокращать копировать ее и продвигать просто эту ссылку не запариваясь почему а, вообще так дело в том что когда вы будете создавать ленинг то смотрите вот вы допустим клиент да вы попали на сайт он сначала один потом вы попали перешли вообще на алиэкспресс думаете что за фигня куда меня там перекидывает это вызывает какие то сомнения потом не забывайте у алиэкспресса какая репутация он занимает девятое место в мире по посещаемости сайтов, поэтому даже не паритесь по поводу того, чтобы создавать свой конструктор лейнинга, свой интернет магазин, вам это просто не нужно, это лишняя трата вашего времени. А время бесценно. Так и дальше у нас кнопка плагин, что это такое, давайте зайдем посмотрим. Значит, смотрите, плагин позволяет получать партнерскую ссылку на любую открытую в вашем браузере страницу AliExpress, не покидая ее. Не тратьте время на ее установку, это бесполезная функция, друзья. Поверьте, я проверил. Итак, друзья, есть несколько важных моментов, которые я хочу вам рассказать. Момент значит. Первый. Когда вы а, распространяете свою ссылку, ну скажем, на часы там или на какой-либо там детский товар, и человек прошел по этой ссылке, но в итоге он начал гулять по сайту, что-то смотреть, другое покупать, вам тоже с этого всего придет процент. То есть, если человек пришел по вашей партнерской ссылке и что-либо купил, неважно на тот товар, который вы ссылались или любой другой, то вам начисляются проценты в течение первых 30 дней. Вот с момента как человек прошел по вашей партнерской ссылке в течение 30 дней все что он купит с этого всего вам придет процент. Это очень важно понимать. На этом, друзья, первая часть моего видео урока закончена. Вторая часть будет завтра. Либо по ссылке в описании под этим видео. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. Я записываю видео на тему лайфхаков, о бизнесе, о заработке и много другого полезного контента. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал, чтобы быть всегда в курсе. И ставь лайки под этим видео. Спасибо за просмотр этого видео до конца. Пока!